привет в этом видео я расскажу тебе про братство бизнес блогеров на данный момент это самый эффективный мощный способ продвижения в четырех соцсетях youtube ВКонтакте, facebook instagram почему я утверждаю что этот способ самый классный самый крутой во-первых потому что он не требует вложений денежных вообще никаких и всегда будет бесплатным во-вторых он позволяет набрать огромное количество живых подписчиков активных которые в последующем будут либо вашими клиентами либо вашими партнерами, либо просто людьми, которые будут вас рекомендовать своим знакомым. Помимо всего прочего, этот способ позволяет привлечь внимание именно к тому, что вы делаете. И таким образом он способствует вашей самореализации. Но берем мы туда не всех. Во-первых, в группу братства бизнес бизнес-блогеров» вас может пригласить только человек, который уже находится в этой группе. И также каждый новый человек должен выполнить определенные условия. Выполнение этих условий и есть плата нематериальная за сервис, который мы предоставляем вам. Сейчас я расскажу, как вообще это работает. У нас есть 4 основных инструмента продвижения. Набор подписчиков, знакомства, комментарии и рекомендации. Схема предельно проста. Есть я, есть ты, мой друг или хороший знакомый. И вот я приглашаю тебя в Братство бизнес-блогеров. Для того, чтобы попасть в нашу группу, тебе нужно подписаться на 9 предыдущих партнеров. Среди них я, твой первый партнер, и 8 из 9 моих партнеров, на которых я уже подписался. После того, как ты выполнишь это условие, тебя добавят в группу, и ты сможешь приглашать своих друзей и знакомых. Люди, которых ты будешь приглашать, также должны подписаться на 9 предыдущих партнеров. Для них ты будешь первым партнером, я вторым и так далее. На твоего 9 партнера им подписываться уже не нужно. Чтобы оставаться в группе навсегда, Тебе нужно пригласить 5 хорошо знакомых тебе людей в наш проект. В конце месяца у тебя всегда должно оставаться минимум 5 приглашенных лично тобою людей. Люди, которых приглашаешь лично ты, являются твоим первым поколением, они приглашают твое второе поколение и так далее. Таким образом, каждый человек из вратства бизнес-блогеров может получать подписчиков со своих 9 поколений. Каждое твое последующее поколение будет увеличиваться в 5 раз, Давай посчитаем. С первого поколения ты получаешь 5 человек, со второго уже 25, с третьего 125 и так далее. А вот с девятого поколения ты получаешь уже почти 2 миллиона людей. И если посчитать суммарно, то это около 2,5 миллионов людей со всех поколений. И это минимально возможный потенциал, потому что количество людей, которых ты можешь приглашать лично, не ограничено. Поэтому желательно приглашать больше людей лично. Мало того, что это разовьет твою коммуникабельность, так ты еще и сможешь познакомиться и сформировать хорошие отношения со своими потенциальными партнерами и клиентами, а также с людьми, которые в будущем смогут рекомендовать тебя своим знакомым. Почему? Дело в том, что мы не принимаем в группу людей, деятельность которых связана со следующим. Обязательно прочитай этот список, чтобы знать, кого нельзя приглашать в братство бизнес-блогеров. Я хочу остановиться подробнее на некоторых пунктах. Седьмой пункт. Религия и эзотерика. Понятно, что если ты сделаешь какой-то пост про религию или про эзотерику, в этом нет ничего страшного. Но если ты полностью погружен в эту тему, то мы, к сожалению, не сможем принять тебя в группу братства бизнес-блогеров. Девятый пункт. Продвижение не своих товаров и услуг. Мы не принимаем людей, которые занимаются сетевым маркетингом и продвигают товары чьи-то. Это особенно важно. Конечно, вы можете перепродавать какие-то товары, вы можете перепродавать какие-то услуги, это нормально. Но поскольку у нас упор идет на самореализацию, желательно, если вы будете продвигать свои товары, свои услуги, таких людей мы, конечно, с большей радостью принимаем в нашу группу. Одиннадцатый пункт. Продвижение в социальных сетях, накрутка подписчиков за деньги. Дело в том, что в этой сфере очень много мошенничества, поэтому... Мы в принципе можем таких людей принять, но только после согласования с администрацией. И также хочу отметить еще одно важное условие. Мы принимаем людей, с которыми вы знакомы лично. И не просто в интернете, а в реальной жизни. Про это, я думаю, все понятно. Перейдем дальше. Знакомство. В группе братства бизнес бизнес-блогеров» есть чат, в котором вы можете пообщаться со всеми и найти там клиентов, партнеров, Возможно, людей, с которыми вы будете снимать совместное видео для блогов. В общем, полезный чат. И также люди, которые будут добавляться к вам в друзья, будут писать вам, что они из братства бизнес-блогеров. И вы также сможете познакомиться с ними и, возможно, как-то подружиться, пообщаться. И последнее, что у нас есть, это комментарии и рекомендации. Главное правило здесь такое. Если ты оставляешь по три комментария в месяц своим девяти партнерам, то люди, которые будут подписываться на тебя, смогут делать то же самое и на твоих страницах. Если ты решишь не оставлять комментарии своим 9 партнерам, то тебя занесут в список людей, на страницах которых комментарий оставлять не нужно. Список этих людей находится в группе, вот здесь, и в него регулярно вносятся изменения. Кстати, если кто-либо из твоих девяти партнеров находится в этом списке, ты можешь также не оставлять ему комментарий. Допустим, ты оставляешь комментарии своим девяти партнерам. И у тебя возникает вопрос, как ты можешь отследить людей, которые должны оставлять комментарии тебе. Дело в том, что каждый человек из братства бизнес-блогеров может выбрать соцсеть для переписки и для получения комментариев. И также каждый новичок, подписываясь на 9 предыдущих партнеров, должен отправлять им в указанные соцсети следующее сообщение. Привет! «Я из братства бизнес-блогеров, меня зовут так-то, я занимаюсь тем-то, подписался на все твои страницы, планирую оставлять тебе комментарии». Либо «Комментарии оставлять не планирую». Такие сообщения также будут приходить к тебе в одной из четырех соцсетей, которую ты выберешь для переписки. Так ты сможешь познакомиться с новыми людьми и понять, кто из них будет оставлять тебе комментарии. Если люди, которые должны оставлять тебе комментарии, не делают этого, ты можешь потребовать, чтобы их добавили в список людей, которым не нужно оставлять комментарии. Почему комментарии так важны? Дело в том, что Facebook, Контакт, Instagram и YouTube сами продвигают ваши посты и видео, если они набирают много просмотров, лайков, комментариев, в первые 12 часов. Дело в том, что такие посты и видео социальные сети воспринимают как интересный контент и начинают показывать его людям, которые на вас еще даже не подписаны, но которым это потенциально может быть интересно. Также комментарии под вашими видео и постами привлекают внимание к вашему товару, услуге и вообще к вашей личности. Люди видят бурное обсуждение, которое сопровождает ваш контент и начинают интересоваться тем, что вы делаете. И еще комментарии увеличивают сарафанное радио. Почему? Все очень просто. Человек постоянно заходит на вашу страницу и видит, чем вы занимаетесь. Он уделяет вам свое внимание. Есть огромное количество людей, которые занимаются тем же, что и вы. Но этот человек заходит именно на вашу страницу и оставляет комментарии именно вам. Читает ваши посты, смотрит ваши видео. А значит, если его другу понадобится услуга, которую вы предоставляете, то он в первую очередь вспомнит о вас. Тем более, если вы делаете свое дело хорошо. Самое ценное, что мы можем дать друг другу, это наше внимание, время и доброжелательное отношение. Поэтому есть правила, которым нужно следовать, если вы оставляете комментарии. Первое правило. Нельзя оставлять неконструктивное критическое замечание или негативные комментарии в духе «Ерунда», «Не нравится» и так далее. Вместо подобной критики вы можете оставлять конструктивное предложение. Например, вы считаете, что видео или пост глупый, ужасный, вместо этого... Напишите, что вам хотелось бы видеть в будущем. Например, буду рад, если в будущем вы добавите в ваши посты еще больше осмысленности. То есть критика может быть, но только в виде конструктивных предложений, высказанных в дружелюбном тоне. Второе правило. Из вашего комментария должно быть понятно, что вы полностью просмотрели видео и прочитали пост до конца. В ваш комментарий должен быть больше четырех слов. Также под постами и под видео оставляйте лайки, это тоже влияет на продвижение. Также у нас принято. Задавать вопросы по поводу товара и услуги, которые предоставляет человек. После прочтения постов и просмотров видео оставлять в комментариях положительные отклики, конструктивные предложения с пожеланиями на будущее, высказанные в дружелюбном тоне. А если вы уже сотрудничали с человеком и вам все понравилось, оставляйте ему положительный отзыв и рекомендуйте его своим знакомым. И, конечно, вы можете спросить меня, неужели все будет бесплатно, вот так вот всегда, такой классный способ, и он всегда будет работать. Да. Так всегда и будет. Единственный момент – это, возможно, в группе братства бизнес-блогеров будет какая-то реклама. Только в виде постов на стене. И это будет, возможно, платная услуга. Возможно. Также вы можете сделать пожертвование для организаторов братства бизнес-блогеров. По вашему личному желанию. Если ваш бизнес начал процветать, если к вам пришло огромное количество клиентов благодаря нам, я думаю, что вы с удовольствием захотите Благодарить нас. Также в группе будет вестись серьезная работа по улучшению качества контента вашего, умению четко доносить свои мысли, умению грамотно рассказывать о своем продукте. И это будет огромная такая семья успешных людей, которые будут помогать друг другу, развивать друг друга, рекомендовать друг друга. Присоединяйтесь!